Смотрите, вот это вот состояние, да, оно состояние действительно сюрреалистично. Это как дежавю. Дважды переживать одно и то же состояние. Да? А, здесь очень важно. Я хочу, чтобы вы вот этот вот момент уловили. Ваш ментал тут же выдаст вам правильное объяснение. Он тут же вам выдаст, что это такое. Даже если... Вот эта вот случайная встреча, да, которую вам подкинет как бы, ситуация, чтобы вы что-то переиграли в этой ситуации, чтобы вы что-то переиграли в этой, она все равно будет вами как-то объяснима. Человек жил свою жизнь, я теперь живу свою жизнь, вот мы здесь встретились опять вот в этой точке. Да, вот свою петлю гистерезиса мы прошли и вот опять, опять как-то встретились. Да. А это немножко не то. Представьте себе, что это все происходит не на линии, что вот та точка, в которой вы расстались. Да? Вот линия, по которой вы шли. И вот та точка, с которой вы встретились. Просто волна, которая идет навстречу, подняла вашу точку и опять перенесла сюда обоих. Чтобы вы еще раз пережили эту ситуацию. Да, сценарий там возможно какой-то другой, но ситуация одна и та же. И когда вы ее перерешите, отпущенный поток, он опять пойдет естественным путем. Главное в этот момент не дайте своему менталу придумать нормальное объяснение. Поверьте, волшебство очень боится стереотипов. Оно очень боится, когда его называют словами. Оно очень боится, когда его описывают как алгоритм. Волшебство это не магия, волшебство это волшебство. Угу. Услышали меня? Это сюрреалистичное состояние. В нем. Сложно жить, потому что ментал никогда не найдет объяснение, что сейчас происходит. Дежавю. Вот есть такое понятие в психиатрии. Матрицу помните? Вот когда он говорил дежавю, кошка, да? Две кошки прошли, а может быть одна и та же? Одна и та же. Вот это вот состояние дежавю. Я снова это переживаю. Я снова это переживаю. Ментал тут же говорит, да, тебе это снилось не так давно. Просто сон не запомнила, а вот этот вот эпизод запомнила, вот поэтому. Да? Это менталу так удобно, водой его. Смываем водой его. Стереотип, который дает ментал, удобен для всей конструкции, он не разрушает основы картины мира. Вы поживете просто в этом состоянии, в стихийном да, более долгий период времени, и все, что будет с вами происходить, это как раз и есть демонстрация того, как это может проявиться в вашем разуме. Вот. Единственное, что прошу вас, просто прошу, это состояние волшебное, не убивайте волшебство, не убивайте волшебство прагматизмом, просто не убивайте волшебство прагматизмом. Описывайте все, что будет с вами происходить, но не давайте этому ментальное объяснение. Хорошо?